Всем доброго времени суток. С вами Каттамхали. Итальянский средний танк 10 уровня Леон. Карта фьорды. Игрок. Сейчас попробую прочитать. X Икс... Trio. Ну, как-то так. Прошла целая минута. Счет 0-0. Я сначала подумал, может в бою нету легких танков, мне по одной штуке присутствует. Ну, пока не тот, не тот не слился. Ну, хотя не факт, что первыми сливаются ЛТшки, но чаще, да, чем нет. <coughs> Извиняюсь. Нет попадания. Что-то как-то в наглую здесь поперли противники вперед. За это их там порядочно наказали, обоих отправили в ангар. И тишина. Опять. Опять отсутствуют звуки двигателя, да, гусли там. Ничто не. Ну, хотя бы звуки выстрелов присутствуют. И на том, спасибо. Есть все полностью. Барабан заряжен. Осталось только дождаться противников, желающих <смех> впитывать урон. Здесь как-то прям опасно. Да, по центру. Сразу два тяжелых танка, да еще оба барабанщика. Одно неаккуратное движение может привести к печальным последствиям. Пробитие. Куда там полетел Т110Е4? Не знаю. В чисто поле, блин. Словно конь вышел погулять. Так сильно ему досаждал тот светляк, не давал спокойно, походу, сидеть в кустах. Но ну, бывает, иногда игроки нервишки не выдерживают, да, кидается на кого-то прям, сломя голову. В итоге ни к чему хорошему это не приводит, да, как бывает иногда. Ты кого-нибудь выцеливал, не пробил, он тебя пробил при какой-нибудь позиционной перестрелке. У тебя сдают нервы, ты думаешь, ах, собака, да, еще и на голде, и упарываешься. И в итоге... И в итоге ничего полезного сделать в бою не успеваешь. Надо сохранять, да, стараться все-таки, хладнокровие и... Не поддаваться таким эмоциям. Счет 4-5. что там все плохо на правом фланге. В окружении там остались два союзных тяжелых танка. Бабаха здесь еще. Тоже за тесту ЛТ полезло. Тоже он ей не нравится. Не удалось попасть. Стоит там что-то башни крутит. Ну кто-нибудь, кто-нибудь добейте болезного, чтоб не мучился. Спрятался, спрятался он там за камушком. Все-таки, все-таки уничтожает ТСТЛТ бабаха как раз-таки и отправляется. В ангар. Счет 6-7. По прочности команды почти вроде. Неудачно, да. Вот всегда неприятно получать вот так: вот какой-то урон. когда ты даже в засвет не попадал. А Леонск сейчас, по-моему, не светился. Я не помню, что лампочка срабатывала. Но бывает. Тут некоторые игроки стреляют по кустам. Да, понимая, что, ну, в том кусте кто-то сидит. Особенно если оттуда ведется огонь. Леон ли он разбираться с Удасом. Барабана на этого вполне хватит, конечно. Ну, перезарядка между выстрелами достаточно большая. Ну, вдвоем-то, я думаю, проблем здесь с Удасом разобраться не должно быть. Есть пробитие. Арта слегка огорчила здесь. На 177 СТБ доб добивает обидчика своего. Кто и когда, мне вот вопрос интересует, успел уничтожить союзную арту? Обе штуки. Еще и союзный форж взял и утопился. За каким чертом, непонятно. Стой себе спокойно в кусте там поджидай, когда противники сами к тебе приедут. У них преимущество, они навряд ли будут там сидеть, чего-то выжидать. Хотя, ну, пока не видно, чтобы они сильно торопились. Ну вот М60. Хорошая мишень. Большая. Есть еще одно пробитие. За камнем прячется ли он? Сейчас подождать момент, отсветиться надо, само собой Прежде чем опять пытаться Стрелять по М60 Но Неудачно, нет попадания С союзников вот остался, да, тот СТБ как раз с левого фланга, но прочность у него там, конечно. Да и у Леона тут не сказать, он шотный, вот к примеру, для того же 110-го без проблем. Арта уже просто, да, накидывая, ну, зная, где сидит. Леон просто кидает свои чемоданы. Есть возможность добить 110-го Это немаловажно Сократить количество противников Которых теперь осталось четверо Интересно, где ТВП-шка Который ни разу еще даже не светился Неужели прикимарил? Даже если ТВПшка шка приспокойненько спит там. У себя на базе. Да, но ну, я так подозреваю, что это Авкашер возможно. Все равно. Арта остается для Леона крайне опасно. Брони у танка ну, особо нету, мягко говоря. А, к примеру, если тот же 261 зарядит бронебойный снаряд. Мне кажется, этого хватит, чтобы Леона уничтожить. Момент, конечно, надо подобрать Хорошо хоть музыка играет, а то без звука движка вообще как-то смотреть Ну, 261 тоже, да, тут как-то в поле стоял, блин У тебя столько времени было, чтобы куда-то спрятаться, где-то, да, засаду там какой то организовать Он тут в поле оказался ну не знаю, может он Леона ждал с другой стороны, но все, все равно его местоположение весьма непонятно. Встает там кто-то на захват. Ну, ТВПшка либо очень аккуратно отыгрывал где-то с дальней дистанции раз ни разу не светился, либо на базе спит одно из двух, да, потому что ну, тут ну, вот так не поймешь. Уничтожил, он, никого не уничтожил, за свет не попадал. Ну, в любом случае, два варианта. Аккуратно Леон приближается к базе. До конца боя еще пять минут, до конца захвата еще минута. Время есть, Леон не торопится, да, хочет здесь, окольными путями там, как-то аккуратно подобраться. Это, это арта. И она ждет Леона с другой стороны. Это был шестой уничтоженный. Ну что ж, осталась ТВПшка. Непонятно, с которой что там происходит. Кто-то там пишет из союзников ТВП, наверное, вот Бот. Не знаю. Мне больше склоняюсь к тому варианту, что он спит на базе. Бот. Бот бы, я думаю, в засвет стопудово бы попал, да. Не думаю, что он так аккуратно там бот может отыгрывать. В засвет не попадаю. Вот, пожалуйста, как я и думал. ТВПшка спит. Но все равно лучше, да, поаккуратнее, не рисковать, мало ли. Вдруг проснется, как в кораблях, например, те же боты и имеют возможность возможность, да, точнее, вот такая бывает вещь, когда боты, попадая в засвет, вдруг оживают, да, они преспокойно весь бой могут простоять на респе, но только когда их обнаружат, начнут по ним стрелять, они сразу же просыпаются и тоже начинают какие-то там действия предпринимать. Сейчас понятно, чем занят Леон. Там вот эта медалька сейчас еще плюсом одну заработать, да. Последний уничтоженный противник, последним снарядом. Дабы послебоевая статистика была более красивая. Еще, кстати, можно базу захватить. Ко всему прочему. Чем Леон, я думаю, скорее и должен заняться, да. Еще плюс одна медалька, да, там захватчик. Вообще...